Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу вам о том, как нас всех обманывают фитнес-гуру в вопросах похудения. Кто здесь новенький, меня зовут Анет и добро пожаловать на мой канал. Если вам нравятся правдивые и настоящие видео о спорте, правильном питании и похудении, то не забудьте подписаться, а также не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления каждый раз, когда я заливаю новые видео. Вообще-то, признаюсь честно, я хотела снимать для вас другое видео. Я не знаю, когда вы его смотрите, но в тот момент, когда сейчас я его снимаю, мы находимся в условиях карантина из-за коронавируса, и все тренажерные залы закрыты. Поэтому у меня в планах было снять для вас видео о тренировках дома: Как можно заниматься дома, если нет возможности пойти в тренажерный зал. И я начала исследовать YouTube, я начала исследовать Google, читать какие-то посты других фитнес-гуру на тему домашних тренировок и похудения. И меня, мягко говоря, начало просто бомбить от того бреда, который я там нашла. Причем в каком-то просто неадекватном количестве. Например, как похудеть в области бедер э, при помощи упражнения на 20 минут? Или как убрать жир на боках при помощи тоже какого-то там упражнения? Как Похудеть в руках дома за 15 минут там, с какими-то гантельками. Сразу вам говорю, пожалуйста, не тратьте свое время на подобного рода видео, потому что это все бред, это неправда и это не работает. И сегодня я вам расскажу три причины, по которым эта информация является абсолютно бредовой. Первая причина это местное секционное жиросжигание. Часто я получаю вопросы вроде, как похудеть вот здесь вот в руках, как сбросить там, не знаю, жир где-то там на боках как убрать жир с внутренней поверхности бедер. Отдельно вы не можете убрать жир ни из какой секции. При похудении жировая прослойка уменьшается у вас равномерно по всему телу. Точно так же, как и при наборе массы. И более того, проблемные зоны, в которых у вас больше всего жировых клеток и они, можно сказать, упрямые, как некоторые выражаются, эти зоны как раз-таки будут уходить последними. Поэтому формат секционного жирожигания сам по себе не имеет под собой никакой почвы. Это просто физически невозможно. Это первый момент. Не тратя свое время на какие-то видео и статьи о том, как похудеть, не знаю, в играх и на мизинцах ног. Если вы действительно хотите привести свое тело в какую-то определенную форму, это требует более серьезного подхода, чем уделять внимание какой-то одной группе мышц. Да, во время силовых тренировок в зале действительно есть э, такой подход, когда уделяется внимание какой-то недоработанной немногой группе мышц. И точно так же убирается немного нагрузка с какой-то доминирующей возможно группы мышц вы можете Придать тонус этой мышце. Да, вы можете помочь ей вырасти, но кроме того, рост мышц и похудение, это два абсолютно разных процесса, потому что для набора мышц вам нужно употреблять больше энергии, чем вы ее тратите, а при похудении вам нужно тратить больше энергии, чем вы ее употребляете. И одновременно это, к сожалению, не может происходить. Также бредовыми является видео, как набрать мышцы и похудеть одновременно. Нет, без какой-то либо дополнительной эм, медикаментозной, скажем так, поддержки это практически невозможно. Поэтому не тратьте на это свое время. Вы просто не увидите абсолютно никакого результата. Второй момент, значит, упражнения и жиросжигание. Это вообще абсолютно отдельная тема. К сожалению, только одними тренировками нельзя похудеть. Какими бы они ни были интенсивными, даже если с вас льется 7 потов, к сожалению, это не гарантия того, что вы похудеете. Тренировка даже в тренажерном зале интенсивная, часовая, полуторачасовая с, кардио тратят всего лишь 10-15% от вашего суточного расхода килокалорий. Тренировка в зале это потом один сникерс, который вы съели. Одними лишь тренировками нельзя похудеть. Тренировки нам нужны зачем? Для того, чтобы у вас увеличивалась мышечная масса, которая также будет на себя перетягивать час энергетических затрат, будет тратить килокалории, которые вы кушаете. То есть вы создаете ту форму тела, которую вы хотите. Поэтому и называется bodybuilding. Построение. Тела. Если вы идете в зал или даже тренируетесь дома, а потом наедаетесь макарон с сыром и майонезом на ночь, то ни одна тренировка, поверьте, вам жир сжигать не будет. Для жиросжигания вам необходимо, как я говорила раньше, употреблять меньше калорий, чем вы тратите, то есть иметь дефицит. И третий момент, о котором я тоже хотела бы сказать, это силовые упражнения, силовые нагрузки для похудения. Смотрите, во многих этих видео вы можете видеть, как кто-то работает с гантелями, с блинами, со штангами, я не знаю, с каким-то дополнительным весом выполняя силовые нагрузки для похудения. Ребята, силовые нагрузки не способствуют жиросжиганию абсолютно. Ваши мышцы используют в качестве траты энергии гликоген, углеводы, которые вы кушали перед этим. Жир с ляшек не уходит во время силовой тренировки. Это так не работает. Жир из ляшек во время подъема гантелей не используется. Используются те углеводы, которые вы употребили перед тренировкой. Поэтому, да, еще один нюанс, не ходите на силовые тренировки голодные, потому что у вас просто не будет сил ничего делать. Для жиросжигания намного более эффективными будут аэробные нагрузки. Это кардионагрузки с легкой средней интенсивности и высокой интенсивности, если это круговые интервальные тренировки. О чем я говорю? Например, бег на длинную дистанцию трусцой, пешая ходьба, езда на велосипеде это аэробные нагрузки. Спринт на короткую дистанцию, подъем штанги — это уже анаэробные нагрузки, которые не будут вам абсолютно сжигать жир. Поэтому запомните, силовые упражнения нам нужны для того, чтобы наращивать наши мышцы. Диета нам нужна для того, чтобы сжигать жир. Плюс дополнительно какие-то аэробные нагрузки, которые помогут потратить больше калорий и создать вот этот вот дефицит, который поможет вам худеть. Итак, давайте подведем итоги. Почему видео «Как похудеть?» в ляжках за 20 минут абсолютно бесполезная, потому что первое локальное жиросжигание не существует такого не бывает, жир как набирается, так и уходит равномерно с нашего организма последними уходят наши проблемные зоны где больше всего жировых клеток второе, упражнение это малая часть нашей активности, если весь день вы сидите, наедаетесь кучу сладкого, неполезной всякой еды, у вас есть вредные привычки, то поверьте, даже часовая, полуторачасовая тренировка в Зале, даст вам очень малый результат, особенно, когда речь идет о похудении. Третье. Силовые упражнения не сжигают жир. Силовые упражнения помогают вам наращивать мышечную массу и придают вашему телу какую-то определенную форму. Вот такие вот у нас дела. Я надеюсь, что я уже разрушила для вас несколько широко известных мифов, и вы будете более тщательно отбирать информацию, и я надеюсь, это видео было для вас действительно полезным и интересным. Напоминаю, если вы хотите увидеть видео о тренировках дома, то, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий, что это видео было бы для вас действительно полезным. Если у вас также есть вопросы ко мне, пожелания о каких-то конкретных темах видео, то также не забудьте оставлять их в комментарии. Спасибо вам всем огромное за просмотр и до встречи в следующий раз. Пока!